Доброе утро! Здравствуйте! Аняхасио! С вами Корейский язык с нуля каждый день. Сегодня мы немножко повторим правила чтения, ассимиляция согласных звуков. А потом а, по системе... Я подумал, что не 30 слов в день. 30, конечно, многовато. 10 слов в день, наверное, достаточно, чтобы... Как раз-таки около 3000 за год выучить. десять слов, но не просто десять слов, а существительные, там, может быть, еще местоимения, существительные. Обращения, да, одушевленные, неодушевленные. Разные предметы, то, что нас окружает, и глаголы. И составлять фразы. И вот таким образом, да, и общаться, ну и плюс к тому, что еще, конечно, слушать. Но это уже каждый слушать может самостоятельно. Может на ютубе послушать, или сериалы кто-нибудь смотрит. Вот Правило чтения у нас э, ассимиляция согласных звуков. Здесь это уже было в, э, в каком-то уроке. Кто-нибудь может быть помнит. Не уроки, вернее, а выпуски. Тут у нас под чимми пи-ыб. Пи да? А наверху следующий слог начинается... Мир и э, нирн. и таким образом получается у нас слышится у нас миым шиман шиман пишется так у нас шиман а, а читаем мы шиман а что это значит мы потом переведем шиман здесь у нас аммаль аммаль в пальчиме у нас пип Взрывной, да, п. Если у нас не читается амаль. «ам Это я так выделил, чтобы запомнить для себя, для себя, что вот эти согласные именно дают такой звук. Две согласные. Теперь у нас тигит. тигет в подчиме. Наверху то же самое у нас ми им и не И получается у нас не вот я выделил так тоже для, для себя, чтобы запомнить. Получается не -ин. ин. Здесь у нас получается что? В первом случае полностью у нас мин, ми да, а здесь у нас просто в пачиме превращается согласный, а в неин. Манмео нари. Манмео нари. Заканчиваться. Заканчивается. И еще одно правило, их будет там еще два или три, а дальше. Это у нас в следующем выпуске. Если у нас киок в подчиме и ним, Получается у нас м. -ин. Звук м. Пнгнем. Я вот так могу предположить. Э, а, вернее, пек, пек извините. Пеннем. Пеннем. Так это было бы ПЕК днем, а так пень днем. ПЕК это 100, а днем это год. Может быть это сто лет или столетие, но это мы тоже еще посмотрим, переведем. Вот, и теперь по нашей, по нашей системе, где мы тут начали. Где мы тут начали. Начнем, допустим, так. Вот заодно и повторим здесь у нас. Согласные звуки да. Этот файл в Варде. он есть в группе ВКонтакте, можете его скачать. Это корейская раскладка. Microsoft. Это как произносить. Ну тут, в принципе, все есть. Нюын, миым, реэль, юэн, хивит. Ну, это мы уже тренировались писать. И вот тоже э, правило чтения. Это еще до ассимиляции. мог доля. Анта садится. манта много. Толь год веголь один путь. Хальда локать Ильта потерять лишиться. Здесь еще с некоторыми словами, вот Гериль, да, здесь <модит> есть такая информация, что могут читаться, все-таки Гериль может читаться немножко. Мальта ясный, Макманул, Темнта молодой, Саль... Са, Сам, Сам, жизнь, Эльпта, декламировать, читать стихи. То есть получается, что не совсем ипта может быть ипта риль немножко слышится. Так, здесь это песня Владимира Семенович Высоцкого на сайте, которая ссылки тоже на сайт есть. Там переводы песен Владимира Семеновича Высоцкого на все на многие языки мира, а и в том числе на корейский несколько песен есть. Это песня Виктора Цоя. Вот как раз можно почитать. Матимак. Матимак Ян последний. Последний герой. Памын Тяпко Мопянин мольда. Ночь коротка, цель далека. ПАМИ МЁН МОГИ маляунда. Ночью так часто хочется пить. НОН ПОКЕ Катиман. Ты выходишь на кухню. Керона, ЙОГИ МУРЫН СЫДА. Но вода здесь горька. Ну, перевод, может быть, тут, тут никто не ручается. За его кто кто переводил, да, может быть правильно, может быть, это все еще впереди еще предстоит может быть исправлять ошибки, а может быть, и тут и нет ошибок. Нонын, йогисо, тяль-су обко. Нанын, йогисо, сальго, анта. Ты не можешь здесь спать, ты не можешь здесь жить. Чёгын Ачим, Матсиман Йонун. от Ачим, Новая, Ноль, Таймын, Иды, реге. Доброе утро, последний герой. Доброе утро тебе и таким, как ты. Чёгын от Матсиман, Йонг, Ун. Аньонг. Матиман йон Ун. Доброе утро, Последний Герой. Здравствуй, Последний Герой. Вот немножко, немножко почитали. Как читать? Читать, конечно, трудно, потому что, ну, даже вот видишь, да, другие буквы, друг, другая система письма, приходится себя заставлять. Но если этого не делать, если этого не делать, то можно и никогда не научиться никогда не научиться читать потому что я сколько уже лет пытаюсь учить и учу заново учу с нуля и как касается дела чтения то у меня тут немножко я притормаживаю потому что все равно надо заставлять а тем более когда ищу слов не понимаешь читаешь какой-то текст и не понимаешь вообще что это за слова читать конечно надо. Но когда песни, которые ты сам любишь и которые ты сам знаешь уже в переводе, тогда тебе уже наверное, намного проще. Я так думаю. Песни, ну у кого что, у кого-то может сказки, у кого-то может быть какая-то литература по его любимому предмету, который он изучает. Вот, и здесь, значит, мы что будем делать? А, ну я-то вообще-то хотел не печатать сегодня, а писать писать хотел и буду я писать 10 слов 10 слов пишем читаем говорим да и слушаем это у нас Как по-русски мы говорим, ну, вот, да, мы говорим это, да, ну, например, это стол, это стул, а в корейском три таких слова тоже они обозначают то же самое. И кот. Кыгод. И год. Ну кто. Когда-нибудь учился, начинал учиться на корейском. Тут, конечно, это знает. И год, и год, и тегод. Это также подойдет и для корейского разговорного клуба. Это в Санкт-Петербурге я собираюсь организовать встречи такие в свободном формате можно погулять и поговорить по корейски тем более что если непонятно сейчас есть мобильные телефоны можно посмотреть фразы переводы э пообщаться но тот кто может быть человек который хорошо знает он нам поможет конечно я надеюсь и год это это то есть непосредственность э близко например его сын, чек им не да. Можно использовать слова, которые мы вчера, вчера, допустим, вспоминали. Вспоминали, учили. Это книга, которая вот непосредственно здесь рядом находится, то есть где и а, говорящий. Чек им не да. Им не да. Просто егосын чек, это нельзя сказать. Как это можно сказать в языках глагол есть да глагосын им мне да Его сын это то что находится в поле зрения не прямо возле говорящего а то есть непосредственно вот рядом с ним а может быть на соседнем где-то столе или в углу комнаты или на улице где-то Кого сын, например, кого сын, наму им не да, это дерево, то есть это книга, это вот непосредственно рядом, а кого сын, наму им не да, это то дерево. чтобы мне не ошибиться здесь есть еще окончание когда добавляется здесь есть правило заканчивается слово нагласный согласный. надо нам посмотреть и тегу сын это когда вон то совсем далеко где-то там вот тегу сын там вообще где-то далеко мы говорим тегу сын допустим Чип им не да. Дом. Чип. Чип. Чип им не да. Чип, тип, им не да. Тип им не да. Вот, сейчас посмотрим. А, также мы, можно еще. Вот у нас получилось уже практически 6 слов, да? Нас окружает это пам. Комната. Потом Чемдэ. Чимдэ. Это кровать. Чимдэ и еще от От одежда. Оттян. Книжный шкаф. Тям. И глаголы. Глаголы у нас возьмем из сыне, да. Ну, можно и та, да. И та есть. Есть. Опта нету. Тони... Э, Тони... Тон... Деньги, то не опта. То ни опсим не опсимнеда, да? Денег нет. Ну, или наоборот. Лучше, лучше, чтоб наоборот. Так. Опта. Потом у нас идет. Пеуда изучать. Пуда. Пе П. У. Да. Надо, конечно, и печатать, но так быстрее. Пока ты печатаешь, много времени проходит. Печатать можно каждый. Я когда быстро научусь печатать, тогда уже буду и печатать, и писать. Ну и еще возьмем мукта глагол есть кушать в смысле мукта мукта теперь посмотрим мы посмотрим мы эти слова все послушаем что у нас там что правильно что неправильно под видео будут ссылки Будут ссылки на сайт, на группу ВКонтакте, на сайт, где есть тренажер корейских звуков. Также на сайты двух школ корейского языка, где много полезной информации. Тюменская школа и школа в Питере, школа корейского языка МИР. И потом еще, еще будет пара ссылок тоже, в том числе и на мои проекты. В сети для инвалидов ну и для всех желающих в общем-то по созданию портала обучающего для обучения и подработки вот кто увидит да кто захочет это зайти принять участие может зайти принять участие так сейчас мы откроем может быть даже Bing переводчик. Bing переводчик такой наиболее там можно на, на мужским женским голосом там озвучивает и можно помедленнее немножко озвучивать, чем Google переводчик. А, а в Google теперь можно. А давайте попробуем, кстати, новую функцию Google переводчика. Да, потому что он он у нас теперь с голосовым вводом. И мы попробуем говорить ему то что... то, что нам надо. Потому что пописать мы уже пописали. Теперь мы поговорим и посмотрим, он поймет нас или нет. Да, вот странно, вчера это вчера это функция была. А, вот, включить голосовой ввод. А может, она и всегда была, просто я не замечал. Так, например, что, что у нас сегодня было? Иго сын чек им не да. Попробуем так сказать ему. Иго сын чек им да. Кигосын Аму сын наму им не да. сын им не да. Я просто в восторге. Да, вот из этого получается, что правильно ли мы говорим. То есть говорим, то мы оказывается правильно. Так, потом у нас на пан чем де оттян. Пан, Чимде, Оттян. Так, что-то у нас тут-то давайте это сотрем. Ну, он переводит здесь то, что я по-русски говорю. Пан. А вот видите как? Потому что не надо так говорить. Пан. Пан. Пан. Пан. да что ж такое, вот. Комната, да, комната. Чем От там от Опта Мокта Мокта да то не да ну вот видите Ой, давайте, нет, давайте лучше скажем что-нибудь хорошее. Тони и сын не да. Тони... Тони... Тони и сын не да. Вот. Это уже более-менее. Вот, ну, а на этом, на этом, так можно, кстати говоря, и самого себя проверять и заодно и читать, да, и по-русски, и по-корейски. Вот чудесная функция. Может она и всегда была, но я что-то только первый раз заметил. А на этом выпуск заканчивается. А ссылки смотрите под видео. А с вами... Корейский язык с нуля каждый день. До новых встреч. Всем спасибо огромное за внимание. Всем удачи.